Дымотечества все ближе, И дороже нам вдвойне. Нам бы выжить, нам бы выжить. А нам бы выжить на войне. Судьбы новая купюра, Непристреленный прицел. Пуля дура, пуля дура. Пуля любит тех, кто смел. Пуля-дура, пуля-дура, Пуля любит тех, кто смел. На бинтах цвет спелых вишен, Жизнь и смерть в одной цене. Нам бы выжить, нам бы выжить, А нам бы выжить на войне. Оборвалась у вертюра. Поднялся и был таков, Пуля-дура, пуля-дура, пуля любит дураков. Пуля-дура, пуля-дура, пуля любит дураков. Ним бы выше, ним бы выше, не прошедшие в князья, Им бы выжить, им бы выжить. Им бы выжить-то да нельзя, Утрахмура, хмуро, утра, хмура, Похоронкою под дых. пуля дура, пуля дура, пуля любит молодых. Пуля дура, пуля дура, пуля любит молодых.